Аптечку брось Тапа! Ты чел? Так, короче, мы вот этот кубик сюда вот переставили, у нас тут открылась дверь. Но неизвестно поможет ли. Это. Ну думаю, раз мы тут не были, то должно что-нибудь помочь. О, новый. Ой, смотри, да? они. Или тоже раздолбленное. Давай попробуем отнести. По-моему, новое. По-моему, раздолбанный. Не раздолбленное, слышишь? Думаешь? Да. Вон видишь раскорежены. Попробуй вставить. попробую. Ну давай! <смех> давай другие поищем. Так а дальше там еще что-то ну, есть? Сначала слева сразу обычным то запутаемся. Так больше тут ничего нельзя было. Так. Ох, ёшкин трошки. Смотри, что тут -то тут тоже происходит. There was a white sun at the Great Gate. It tore the air and the land. My companions took my formula. Some to use it to destroy the Vitae at the Gate. Others to infect the Vitae pipelines and end the suffering. The Gate has indeed fallen under Cassius. It is my duty Видимо. to stay at my post. To see if I can find means to end it. I have no choice. If any find this record, know that I was the traitor Kieta, alchemist. Ты дочитал? Да. А, ну вот, он, видимо, сдох, пока следил, пока был. О! What the hell is this? О! О! О, вот мы нашли одну. А вон вторая, да, наверное, запечатана то Так. так ты подойди к ней поближе, потому что можешь ее поставить. Ну, достать. ну давай еще тут посмотрим, что тут есть. Сначала давай с той загадкой разберемся. Если чего-то нам будет не хватать, мы сюда вернемся. Чтобы это, не не, это, не захламлять свой мозг. Хорошо. Итак, на. А это брать или нет? Нет, нет, оставь. А? Так, начала. Ну Попробую вставить. О, и вторую. Четко. Все, запускаю камушек и посмотрим, что произойдет. Отличная идея согласись. Капец, а мы с этими кубиками что-то какую вообще какую-то херню занимались. Вообще. что О, светится. Так. еще раз она ударяет не да зачем застряла нет не знаю застряла походу да. нажми еще раз ба, ба. а куда она стреляет-то вон туда вперед она принимает. А, это телепорт походу получается. А, думаешь, нам что-то надо телепортировать? Попробуй кубик, телепортируй. на да, любой. Да, это телепортер. Да, о, мне кажется, нам надо вот это вот как раз таки штуку. На ту ли, да, походу. Попробуй телепортируй. А, ты, может, две сразу думаешь? Не знаю, почему... А думаешь, нет, почему нет? Не знаю. А, она, видимо, тяжелая, да? Угу. Да, все, Все, погнали дальше тогда? Так. С этой загадкой мы разобрались, наконец-то. А, у нас еще и шарик будет, да, на всякий угу. случай? какие-то зелья были, видела, варили что-то. А тут еще вот есть. Ну, оставь пока, пускай. Мне кажется, они, они не горят типа. Так. Что это? Не А какие-то записи лежат. Мне непонятно, где а, где. Опять не можно читать. Может, они типа зашифрованы какие -то? Так, чтобы ничего не могу. Э, Могла чуда. Вот. Череп. Да, череп. Какие-то зелья. Так. Теммако's ранние эксперименты с орбами созвали которое и нанесло Походу кто-то жил. Нет, Тут нет, опять какой-то новый монстр. Думаешь? Mm. Только уже видимо не гуль. Так. Many, many Tamarco, the... Ни хера не понял, зачем. Вот нормальные люди ставят эксперимент, а другим потом разбирайся с этим. <связывая> так, ну тут, видимо, все, тут просто нам историю расскажи. А, вот, что я могу? <связывая> а. Так, ну все, это, видимо, вот просто. Ну, гоу дальше все. Какие-то блинчики. <связывая> ну, мы... Что, заметили? Не знаю, мало ли, чтобы не пропустить. Ну там еще можно пойти дальше. Да-да-да, погнали. Ты уголник с собой заплатил за это. Думаешь? В ну конечно. Угу. Как-то до сюда надо свет довести, что ли? А вот, смотри, какая-то труба. труба с проводами? А, подожди-ка. Походу туда надо. Можете перекинуть надо этот, вот этот треугольник, и он там включит свет. Думаешь? Это это? А если нет, и мы потеряем треугольник? Да навряд ли так поступят с нами. Так, ну давай попробуем. Мне кажется, должно сработать. Ну да, скорее всего. Шарик, в этот включи. А. Такой шар прикольно. <связь>. А, что что а -а -а. Да я в курсе. Не учил ученого. Нет. Угу. <связь> <связь> О, у меня какие-то смотри вены прям сдулись. Так у тебя больше <связь> вот Городок там и подоконник. По По По По По Скоро мы будем, малыш. <связь> Не знаю. Загрузка, наверное. А вот какая загрузка. -то. Ты в деле? Нервы на пределе. Хм, нормально, с чего я пришла? Это Фонари, что, смотри. Не знаю. О, Господи, что с моим рассудком? Что вообще О, человек. Я прыгать даже не могу. Но, ну, видимо, по-другому как -то. А часы может достать? Да. Да нет. Блин. А как же вот? А, это дерево видимо. Ладно, идем дальше. Так. А куда? А как бы нам наверх-то попасть? Может, я не успела? Да, <смех>, навряд че и все типа, играет здесь навсегда? А, я даже не там ничего не могу сделать. <смех> а, вот направо проходит. А, пропустили. <смех> <смех> Какой уверенный мост. Эй, ребенок <смех> деточка. <laughs> one and вот Yes, but what is one and one? Alice? Alice can't play. Alice can't play. Alice is gone. Don't worry, mama. I'm here. What is this? Mm -hmm. Tail. I'm in my А, я могу идти? Да, это а. фикция. Фикция, я думаю. Алис? Абсолютно. Алис! Салим! Салим, куйкли! Куйкли! Что с ней? Не знаю. Я типа, могу помогу поиграть. Я чуть засмотрелась на девочку. И чё Опять в какой-то пещере, ну е-мое, я уже скоро рожу. А что у нас вообще случилось? <гиблик> Только что. <гиблик> а, -а, -а, а Мы шли, же почти приходи. Смотри, живот как курицы. Охренеть. Конечно, такому терпению и выносливости можно только позавидовать. Mm -hmm. Кость. Я бы уже давно башкой вниз прыгнул откуда-нибудь. О, oh ну, no, нам Shit. плохо. Я хочу туда Опа Спички У тебя вообще все четко mm. Ну давай тогда этот включим Такое. Так э, блоки подвинь, ты не можешь пройти. А, да? да. Блоки, как в <тает> Ну присядь ты нужен. Ну да присядь, не бляк. О, О! не зря подвинула, да? Так, давай это, лучше зажжем так будто очевидно не хочешь масло пасть когда бегаешь она быстро скачивается спичкой а, да. в жизни да может разбить надо так ты камнем разбивая а не горшком Стоит разбивается. Думаешь, там туда, да? А, вот еще что-то есть. Ты тут там, ничего не найдешь. Ты тут была. Нет, ты не, камыш, тут Я там была. Ну погнали вниз. Хотя по-хорошему. Что значит? Лесенка, значит. А. Лестинка, значит. а. натуре такая лестница стрёмная. Чуть тебя давно не пугали, согласись? Походу, ну. По походу, пора. Бомбы непонятные. Что его сейчас за хранят? для нычки значит кто-то придет здорово похоже на место где можно скачать тут опять будет гуд ну вкуда же я знаю Просто вот так вот стоять, и он типа меня не увидит? Ну да. Ну да, наверное. И надо будет закрыться, типа, или держать амулет. Я без понятия, наверное, держать просто амулет. Типа ты в стенку входишь, он тебя не видит. И все. Ты пришла, по-моему, Нет, я тут не была. Почему забыл? It's getting stronger. Я вообще в таком лютом напряжении сижу, ты бы знал. Да? Вообще жесть. А чё, ты, ты же просто бегаешь пока что? Я не знаю, я жду какой-нибудь херни лютой просто. Зачем ждать? А, вот ты куда-то пробралась, Не знаю, тут походу нельзя в темноте быть. Да? Походу на. Ну. А, тебе прикасаться нельзя. А -а -а. Пиздец, конечно, коридорчик. Превосходнейший. И очень заманчивый. Мне очень страшно. Вы даже не представляете, насколько мне страшно. Ч мне, видимо. Да вот... едно знает, наверное. Но там лестница он вот какая-то. Ты думаешь вниз? Наверное. такими темпами скоро фонарик, а вон проход есть. где? ты чё масло то не взяла? а где масло? вот. А. Дальше. Ну, наверное ты верно идешь правильно, если бы неверно ты бы ну, не проходила дальше. Есть ну да, ну я думаю верно, что верно. Теперь, смотри, какой. А! Блять, сыр, говно. У меня же сердце прихватывает каждый раз. Честно. У тебя прихватывает сердце? Mm -hmm. Куда бежать-то? Бежать-то куда? Где можно спрятаться? Где да. спрятаться можно? не надо прятаться, тебе надо просто бежать. Куда? Зачем ты в нее бежишь? Я Самый. не знаю что-то. Не беги я... в неё-то. Так... Там он купит. Направо? А вот тебя видишь относит назад тебя. Господи, как ты не устаешь сидеть? У меня уже все болит. А как это на таком стуле вообще можно? Вот у нас, на моем я устал сидеть, да. Черт, не заново бежать. Черт. Черт. Сам нам было. О, господи, мои руки. Сам нам было. Что такое, сам нам было. Не знаю. Я сначала прочитал, как будто соснула, но я что-то решил перепрочитать. Так только ты мог прочитать. Не только я. Ну вот за нами уже никто не гонится. Уже хорошо. Повезло, повезло. А это ты где? Не знаю. Нам без пичка обойдемся. Так сойдет. Присаживайся. А, вот ты на этом месте, да, походу. саживайся беги, беги, беги! Да встань, что ты! Докажешься? Блин! Да я не могу встать, он не встает. Тут некуда, ты видишь? Рассталзи. Разбей, а? убери. Да как? Он не убирается, ну, он не убирается. Все, что, сам... не получается, да. Все.